Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о посвященности орхидеи для орхидеи Алинопсис. Мы принесли домой растения из магазина и хотим подобрать такие условия освещения, в которых бы наша орхидея чувствовала себя идеально. Хотя. Орхидея фониленопсис очень вынослива и может расти даже на северном окне без дополнительной подсветки. Но идеальной для нее является восточное окошко. Здесь прямые солнечные лучи будут часов до 10 утра. Неж... Довольно-таки хорошая освещенность будет, яркая. Но в то же время лучи еще не жгучие летом. И орхидея будет себя чувствовать лучше всего. Если у вас только южное окошко, поставьте орхидею в светлое место, но без прямых солнечных лучей. С весны по осень и можно поставить на подоконник где-то с октября по февраль. Ваша орхидея будет чувствовать себя тоже хорошо. У меня, например, западное окно. И поэтому летом приходится где-то часов с трех, когда попадает солнце, и до пяти-шести слегка притенять растения тканевыми ролетами. Вот, и орхидея себя чувствует хорошо. На северном окошке... Она тоже выдержит, но я думаю, ей все-таки будет немножко хуже, чем на восточном или западном. Вот. Поэтому зимой стоит, если у вас северное окошко, зимой все-таки стоит досвечивать орхидею. Вот. В остальных случаях она может, в принципе, орхидея фаленопсис может прожить и без досветки. Если у вас летом очень сильно... Сильное освещение и на листике долго попадают солнечные лучи, то орхидея может загореть. Вот здесь вот появятся более такие желтоватые пятнышки на листочках. А в очень серьезных случаях перегрева может даже появиться солнечный ожог. Вот такие условия освещенности требуются нашей орхидеи фаленопсис. До свидания. Удачи вам в ваших орхидей.